Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Рыбалка с Фениксом. Сегодня в нашей рубрике для настоящих мужиков, для настоящих выживальщиков, туристов, охотников и рыбаков очередной обзор. Обзор одной очень важной, я бы сказал, мега нужной вещи для выживания в условиях дикой и не очень дикой природы. А посмотрим мы вот такую вещь, как струнная пила. Именно о ней сейчас твердят многие блогеры на Ютубе. Она продается как отдельно, так и в составе всевозможных э, СОС-наборов для выживания. Скажу сразу, после проведения краш-теста, кольца, которые были на ней изначально, были заменены нашим каналом вот на такие карабины. Как она выглядела в первозданном своем виде, вы можете посмотреть на картинке вот здесь. Ну что, чтобы не болтать лишнего, приступим к испытанию этого супер нужного приспособления которое как заявляют наши китайские братья поможет вам выжить в суровых условиях для чего нужна пила я думаю вы и так все знаете чтобы что-то пилить пилить пилить значит дрова чтобы развести костер давайте попробуем перепилить ей ну пусть не дерево и не такой пенек но вот такой вот бревнышко так у нас есть бревнышко есть пила значит мы нифига не замерзнем так пилим. Пилим, пилим, продолжаем пилить. Заедает, конечно. От... Опять заела, хорошо. Я... Ура! Она перепилила нам гремушка. Теперь мы точно разведем костер и не замерзнем. Я... Так. А если взять... А если взять бревно побольше, например, вот такое, возьмем вот такое бревно. Честно говоря, не знаешь даже, как взяться. Даже от карабины, они и то побольше, чем те кольца, которые были здесь изначально. Но все равно неудобно. Я думаю, принцип вы поняли. С небольшими бревнышками пила справляется вполне неплохо. Чем диаметр бревна больше, тем усилий и времени приходится прилагать больше на этот процесс. И непонятно, от чего вы больше согреетесь. То ли от того, что напилили себе дров, то ли просто от того, что вы их пилили. Я думаю, что второе, вернее. Вы быстрее согреетесь, пока будете их пилить. Хотя со своим делом вроде бы она как и справляется. Даже он, пористь осталась. Но на самом деле. На самом деле не нужно возлагать на эту пилу особо больших надежд. Это уже проверенный, проверенный пакт и истинно не требующая каких-либо доказательств. Могу... Много дров для костра нифига ты пилой не напилишь. Устанешь быстрее. Папа, могу... Руки все себе. А, вот, руки можно накончать, пока будешь пилить. Мускулатура будет офигительная, это точно. Ну и согрейтесь, пока будете пилить все это дело. А в итоге в костре у вас окажется, ну вот, два-три таких вот бревнышка, не более того. Папа, папа, так что все это, я пила, я пила. все вот это вот, э, папа, папа. то, что призвано папа. помочь вам выжить, на самом деле херня китайская. Так что берем обычную ножовку, топор. И рубим себе дрова. Благо, дело топоров различных у нас сейчас много, ножовок тоже много. Поэтому голодными вы не останетесь в любом случае и не замерзнете. А на эту пилу, с разрешения сказать, можно положить большой прибор. Так что... Так что не будем наивными. С вами, как всегда, канал Рыбалка с Федиксом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшее видео. А мы постараемся для вас снять еще что-нибудь интересное, возможно, столь же разоблачительно полезное.